Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы поговорим о том, как ускорить распускание почек для того, чтобы ваша орхидейка постоянно цвела. Это можно сделать с помощью препаратов или просто ждать, пока она сама себе начнет цвести. Это у меня чармер по системе он растет система закрыта. немного наливаю воды на два пальца и все корни у него хорошие вы когда купила вынула из горшочка все выпотрошила посадила в кашпо и немножко мхом прикрыла эту орхидейку я посадила в керамзит и она тоже неплохо себя чувствует. Черный просто постарше. И он себя по-другому чувствует. Вот корни. Смотрите, какие хорошие, замечательные. Я вам пока покажу орхидеи, а потом начнем э ускорять процесс набухания и распускания почки. Здесь тоже корневая, замечательно. Эту орхидею я с горшка не вынимала, так как была, так она и растет. Поливаю ее аккуратно. И у нее все в порядке. Это, это орхидея, которая поломался Цветонос из-за котика. цветет она вот так. Я цветонос поставила в водичку и он продолжает цвести. Красивая орхидейка, насыщенная, яркая. Эти цветочки уже отцвели, вот еще цветет. Жалко, конечно, но цветением полюбоваться я смогла. А вот она, смотрите, еще набухает, дальше почечка растет. Вот эти препараты я не случайно достала. Сейчас с ними будем работать. Конечно, мне больше нравится препарат АЖБИ. Энерген тоже хороший, но АЖБИ мне больше понравился в своем применении. Сейчас вам покажу, как я применяю этот препарат. А кисточка мне для того, чтобы стирать пыль с растений. Я не купаю свои растения. Листочки протираю ваточкой. Тоже в препарате расскажу, в каком следующем видео. Чтобы они были здоровые. А купать не купаю, так как, ну, ранняя весна, зима, это прохладно для растений, стресс. В общем, я не купаю. Кто купает, пишите, такие результаты. А я своими растениями так не экспериментирую. Вот я приготовила э, пол-литра отстойной воды. Ну, с фильтра я взяла. И беру я не энерген, а беру HB101 хороший препарат. У меня есть много видео про них. Почитайте, посмотрите, комментарии почитайте. Беру всего лишь одну капельку. Сейчас пузырек пошел. Его хватает очень много. И он действительно действующий. Хороший препарат. Размешиваю. И что я буду делать? Сейчас я буду все показывать. На примере вот у меня есть растение. Дикий кот. Он не хочет цвести у меня, он здесь. И сейчас мы с вами будем открывать ему почку. Хоть одну. Я, конечно, открою потом еще несколько. Это цвет, по-моему, начал засыхать. Сейчас подниму немножко камеру. Раствор готовый я убираю в сторону, это нам будет мешать. Беру своего дикого кота, нахожу на нем почку спящую, видите он переворачивается на бок, его уже пересадить надо, он хочет держаться. Беру спящую почку и начинаю с ней работать. начинаем ее открывать. Потихоньку, не спеша, чтобы не повредить сам цветочный цветонос. Сейчас посмотрим. Подойдет эта почка или нет так. вот смотрите как она открывается раз и здесь маленький такой бугорочек о вот с этой почкой мы будем с Вами работать. Я открою еще вот на этом цветоносе почку. Чтобы уже было две у нас. Так по кусочку обрываем, не спеша, чтобы не зацепить ненужное нам, не повредить ничего. Почки очень нежные, их можно повредить. Можно, конечно, смазать цитокининовой пастой. Но это гормон, это надо иметь идеально здоровые растения с абсолютно хорошей корневой системой. Листики на диком коте я не повытирала. Сейчас сделаем с почкой, потому что я все хочу показать вам по-быстрому, как с почкой обрабатывать. Теперь берем ваточку. У кого есть пончик, еще лучше. Ну, у меня нашлась ваточка на скорую руку. Макаем в этот раствор, выжимаем и эту ваточку делим пополам, прикладываем к вот этой почке. Смотрите. так прикладываем влажную и вот здесь также самое. Можно так оставить, но для фиксации можно взять для орхидей такие зажимчики и вот так прижать. Все, через сколько откроется, покажется почка, набухнет. Я вам все буду показывать и рассказывать. А сейчас приступим к другой орхидеке. Мы ее пока оставим в покое. Еще одну почку открою, покажу. Этим раствором также хорошо протирать листочки. Вот я беру чистую салфеточку. Бумажное обыкновение. И вот так прижимаю и протираю листочки. Это тоже хорошая стимуляция для цветения и восстановления система нашего цветка Я на камеру вытирать не буду потом протру а сейчас хочу показать вам как еще можно стимулировать растения то мы смотрели с почкой которую открываем а сейчас другой вариант вам покажу листики протираем с двух сторон и сверху удаляя пыль и с низу тоже Этот готовый раствор также можно перелить в опрыскиватель и спокойно обработать ваши растения. И прежде чем его обрабатывать, нужно протереть листочек. Вот корневую систему. Особенно вот эти воздушные корни. Они очень хорошо впитывают, это растение, эту жидкость препарат и отзываются. на него. Смотрите, еще можно поливать этим раствором растения, только опрыскивать, поливать по краю горшка, пока вода не не, на, ну, не станет на два пальца, больше не поливает, так как в этом растении есть в этом горшке торфяной стаканчик, я его не вынимала, только нижние Корни напьется и им хватит. Влага поднимется по горшку и будет все в порядке. Да, если мы опрыскали растение, его обязательно нужно вытереть в пазухах листочков. Так просто салфеточку поставьте. Особенно если вы попали в центр роста самый верхний листочек если мы попали в самый верхний листочек серединка начнет гнить и будем ждать эксперимента когда набухнут почечки я вам покажу еще я хочу вот здесь пробудить цветонос так как обломанный в чем будет стоять сейчас я сделаю это за кадром всем спасибо за внимание эта орхидейка я показывала в прошлом видео. Набрякли два бутончика. И вот она распустилась. Видите, как красиво. Она плотная. Пусковая. Это искусственно. Все, всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.